Как подключиться к конференции Zoom с мобильного телефона в 2023 году. Подробная пошаговая инструкция. Расскажу о вариантах подключения к конференции. Расскажу о нескольких способах подключения к конференции. Об основной ошибке, когда вы никого не слышите, вас никто не слышит в конференции. Это видео записывается в первую очередь для участников запланированной конференции с доктором Нехорошковой, которая состоится сегодня. Поэтому специально для вас, друзья, расскажу о функционале комнаты Zoom и о том, как правильно войти в запланированную конференцию о вашем имени, которое должно быть в комнате Zoom. Очень важный вопрос, когда составляется список участников конференции. Чтобы вас не удалили из комнаты по непонятной для вас причине, пожалуйста, смотрите это видео до конца. Кому все-таки не получится подключиться по каким-то причинам к Zoom, расскажу, как посмотреть эту конференцию, может быть, более простым способом. Итак, видео будет достаточно большим, поэтому в описании ролика будет тайминг, смотрите нужные вам моменты. Способ подключения номер один, максимально простой. Ссылку на подключение конференции вы получаете в WhatsApp. Это ссылка кликабельная, она такая синенькая, то есть активная ссылочка. Мы с вами переписывались, поэтому по-другому быть и не может. Кроме ссылки вы еще получаете другой вариант подключения. С моей точки зрения более сложный, требующий от вас дополнительных действий, это идентификатор конференции и код доступа. Если на вашем мобильном телефоне уже установлено приложение Zoom, а понять это очень просто, полистайте список установленных приложений и поищите синенькое такое приложение с понятной надписью, правда, на английском языке Zoom. Вот выглядит она вот таким вот образом. То есть, если такой значок присутствует, все, что вам нужно сделать, это выполнить однократное нажатие пальчиком, на вот эту длинную активную ссылку то есть выполняем как говорят клик но не мышкой а пальцем нажимаем что происходит дальше скорее всего подключение Конференции вы уже делали с этого телефона, поэтому Zoom запустится автоматически. Появится то имя, с которым вы будете входить в конференцию Zoom, вам предложат его поменять. Если здесь написано что-то совершенно непонятное, чаще всего при первом подключении здесь указано имя вашего телефона, название модели, удаляйте и пишите то, что у вас написано в профиле WhatsApp. Пожалуйста, входите в конференцию именно с таким именем. Потому что список участников составлялся именно по тем именам, которые у вас прописаны в профиле WhatsApp. Изменили, нажали кнопочку «Ок». OK. Приложение начинает запрашивать доступ к нужным ему ресурсам. Просит доступ к камере, естественно, разрешаем. Видео вы всегда можете отключить. Вот у меня оно включено, видите, вот там у меня башка появилась. Да? Можете подключаться сразу с видео. Можете подключаться без видео, а лучше подключайтесь с видео. Все участники будут это выражаться на экране проектора. Будет создаваться эффект присутствия для людей, которые смотрят эту конференцию в комнате. Ну, например, выберу подключиться без видео. Происходит соединение. И вот тут самый важный момент при подключении конференции Zoom. Это наиболее типичная ошибка. Вот, к сожалению, на мобильном телефоне это окошечко информационное, оно вообще не совсем понятно. То есть Wi-Fi или отправка сотовых данных, или набрать номер. Вот Что от вас сейчас требует Zoom, вот здесь, ну, с моей точки зрения, понять невозможно. Вот При подключении со стационарного компьютера, вот делаю то же самое, кликаю на эту ссылку, запускается приложение. Происходит автоматическое соединение. И вот смотрите, на компьютере это окошечко более понятное. Войти с использованием звука компьютера. То есть, если вы хотите, чтобы вы слышали, что происходит в конференции, и вас слышали, естественно, мы нажимаем Войти с использованием звука компьютера. И вот я подключился к конференции, как активный пользователь. Вот у меня работает микрофон, я слышу и меня слышу. На мобильном телефоне это окошечко, оно мягко говоря не совсем понятно. Что здесь нужно выбрать? Нужно выбрать первый пункт. Если выберете что-то другое, либо совершенно случайно закройте это окошко, это можно сделать просто нажав вне этого окна, смотрите, это сейчас окно у меня пропадет. Вот в таком вот случае вы ничего не будете слышать. Вот вы вроде бы находитесь в комнате Zoom, но вы ничего не слышите. Вот посмотрите, в списке участников вы будете выглядеть вот таким вот образом. Вот я вошел как Игорь Черноусов, но у меня не включен микрофон. То есть я просто глухой и не мой. Как исправить эту ошибку? Конечно, можно выйти из конференции, нажав на кнопку выход. Приложение Zoom на смартфоне, оно находится вверху. Вот такая красная кнопочка. Нажимаете на нее и выходите. Но лучше сделать... По-другому. Обратите внимание вот на этот значок, который при правильном подключении выглядит в виде микрофончика, а вот при неправильном подключении выглядит в виде вот таких вот наушников. Вам нужно просто нажать на вот этот значочек с изображением наушников. И пропавшее окно снова у вас появится. Выбираем правильный пункт, это подключиться по Wi-Fi. Вот теперь Zoom у вас спросил разрешение использовать ваш микрофон, чтобы и вы говорили, и вы слышали. Нажимаем «Разрешить». И уже подключаемся к конференции Zoom как полноправный пользователь. Вот эти два значка с изображением микрофона видеокамеры позволяют вам при желании включать видео на своем телефоне. И вот опять появился. Вот вас будут видеть. И включать микрофон. По поводу микрофона. Пожалуйста, в нашей конференции микрофон не включайте. Я буду следить за тем, чтобы микрофоны были отключены, потому что комната будет... Под завязку это уже сто процентов записалось больше ста человек на конференцию поэтому если хотя бы каждый скажет по слову это будет просто невозможно находиться в этой комнате поэтому микрофоны не включайте как задавать вопросы я об этом расскажу то есть все участники конференции Zoom будут полноправными пользователями вы можете задавать вопросы Ольге Владимировне она вам будет отвечать вот это первый способ подключения, самый простой, то есть когда у вас само приложение есть и подключение по ссылке, требующее только нажать пальчиком и потом правильно выбрать вариант входа в комнату Zoom. Я сейчас выйду из конференции, нажму на кнопку выход и покажу, что же делать тем, у кого приложение Zoom на мобильном телефоне не установлено, то есть как его установить. Для частоты эксперимента я сейчас удалю это приложение со своего телефона. У меня Android, поэтому удаление тут происходит довольно долго. То есть нужно войти в настройки телефона, найти раздел ⁇ «Приложения», отыскать нужное вам приложение, но то, чем вы пользуетесь вот на моем телефоне, оно прям самое первое. Остановить это приложение и затем нажать на кнопочку ⁇ Удалить ⁇ Приложение Zoom удаляется у меня с телефона. Вот если вы не часто пользуетесь Zoom, вы можете его на время подключения конференции установить, а затем вот таким вот простым действием удалить со своего телефона. Чтобы установить приложение Zoom, вам необходимо на Android войти в Play Market, либо Google Play, на телефонах Apple войти в Apple Store. В поиске написать по-русски, по-английски, неважно. Я напишу по-русски Zoom и нажать на поиск. Приложение Zoom будет найдено по-любому, потому что это очень популярное приложение. Значок его выглядит вот сейчас вот таким вот образом. Приложение регулярно обновляется. Если у вас отключено обновление на телефоне, либо на компьютере, пожалуйста, обновляйте приложение, чтобы правильно подключаться к конференциям. Нажимаю на кнопочку «Установить». Ну и в зависимости от скорости вашего интернета, от шустрости вашего телефона происходит установка. Вот у меня это будет довольно долго. Итак, приложение установлено, можно им пользоваться. Открывать его не надо, оно откроется автоматически при подключении по ссылке. Покажу еще раз, как это делается. Итак, вот ссылочка, она кликабельная. Нажимаю на нее один раз пальцем. И вот при первом подключении, смотрите, у вас появится вот такой вопрос, открыть это приложение с помощью Zoom, потому что это ссылка и чаще всего она открывается браузером, ну вот у меня установлен Chrome. Я скажу, всегда открывать вот такие ссылки приложением Zoom, то есть нажму на кнопочку всегда, вы можете выбрать только сейчас, но это на ваше усмотрение, в зависимости от того, как часто пользуетесь вы Zoom. Я пользуюсь регулярно, поэтому нажму всегда открывать такие ссылки Zoom, это Сообщение уже не будет появляться у вас, всегда будет автоматически запускаться Zoom. И вот опять же, так как я подключаюсь первый раз, мне предлагают ввести имя, с которым я хочу присутствовать в комнате Zoom. Еще раз повторюсь, пожалуйста, вводите то имя, которое у вас в профиле WhatsApp. Либо можете указать свой мобильный телефон, это будет уже однозначная идентификация. Я наберу ну просто Игорь все, и нажму ОК. При первом подключении вот эти разрешающие окошки, они будут немножко отличаться от окошек при повторном подключении. Вот такого не было. да. Ну, нажму понятно. Разрешать доступ к камере. Да, разрешаю. Войти. Вот я уже вхожу в комнату Zoom. Происходит соединение. Еще раз обращаю ваше внимание вот на это окошечко. Пожалуйста, выбирайте первый пункт Wi-Fi. Разрешить доступ к микрофону. И вот я уже в комнате. Вот у меня правильный значок микрофона, видите, и включенная камера, которую я сейчас отключу. В списке участников конференции я уже как полноправный пользователь, я буду все слышать и при желании могут услышать меня. По окончании конференции, возможно, дадим желающим что-то сказать. Итак, это способ подключения по ссылке. Он максимально простой. С моей точки зрения я вам рекомендую его использовать, потому что в этой ссылке зашита вся необходимая вам информация для подключения. И код доступа, и идентификатор, и все, что вам требуется, это нажать на саму ссылку. Те, кто привык подключаться по индификатору, вам потребуется выполнить несколько другие действия. Первое, что нужно сделать, это скопировать, либо запомнить вот этот идентификатор. Можете его Скопировать, нажав и немножко удержав, вот номер телефона вот этот скопирован, да, он уже находится в буфере. Код доступа придется запоминать. Как подключаться по идентификатору? Вам необходимо самому или самой руками запустить приложение Zoom, то есть найти, где оно у вас в списке установленных приложений, в моем случае оно будет самым последним, вот я его только что установил. Запускаю это приложение и выбираю действие, которое уже выбрано по умолчанию. Войти в конференцию, видите? Нажимаю на эту кнопочку. В поле индификатор конференции я вставляю только что скопированный индификатор. В поле войти с каким именем? вот Я уже говорил, что Чаще всего здесь написано имя вашего, вашего телефона, название вашего телефона. Вы его обязательно удаляете и пишите осмысленное имя, как у вас в профиле WhatsApp. Все, заполнив вот эти два поля, нажимаю ОК и вхожу в конференцию. Но вот при способе подключения по идентификатору, вам придется еще руками ввести код доступа, который тоже я вам передал. Он у нас всегда один и тот же. Для простоты это три единицы. Тут никакой тайны нет. По ссылке и по этому модификатору подключиться можно будет только один раз. Конференция дальше будет недоступна. Ну а дальше уже происходит все то же самое, что я вам показывал при подключении по ссылке. Даем разрешение. Правильно выбираем Wi-Fi. И подключаюсь к конференции как полноценный пользователь. Что еще вам надо знать о приложении Zoom? Какими кнопочками придется пользоваться? Ну, вот эти вот две кнопки, которые я показывал. Это включить отключить камеру. Это на ваше усмотрение. И, пожалуйста, держите отключенным микрофон. То есть, перечеркнутая красная линия. Это говорит то, что они не работают. Дальше, если вы нажмете на участники, вы можете увидеть список участников конференции. Вот сейчас на то, только двое. Нажимаю закрыть. Для того, чтобы задать какой-то вопрос, пожалуйста, нажимайте на кнопочку чат. И вот в этом поле вы можете что-то написать, то есть задать свой вопрос. Пожалуйста, не засоряйте чат какими-то лишними сообщениями, а особенно в момент самой конференции, потому что придется все это читать, обрабатывать и выбирать те вопросы, которые передавать Ольге Владимировне. Напишите свой вопрос. И нажмите «Отправить», то есть вот. Для того, чтобы сообщение отправилось, нажимайте, пожалуйста, вот такой вот значок, треугольничек, напоминающий изображение ярлыка для Telegram. Вот, все, сообщение улетело. Закрыть, возвращаясь в основное, основную конференцию. От себя могу добавить, что проблемы с подключением, когда вы не можете войти в конференцию, в первую очередь связаны это с некачественным интернетом. Вот, либо с необновленной версией приложения Zoom. Но ну, чаще всего это все-таки интернет. И что же делать, если вы все-таки не смогли подключиться? У нас настроено будет потоковое вещание. То есть конференция будет вещаться на YouTube в приватное видео. То есть оно не будет открыто никому. Это я делаю специально, чтобы автоматически создать запись этого мероприятия. И если по каким-то причинам вы не смогли подключиться к Zoom, ну что-то у вас не получилось, ни по идентификатору, ни по ссылке, ну ничто, ни пожалуйста, напишите мне в WhatsApp, что не смог подключиться. Я вам отправлю ссылку на это закрытое видео, и вы можете смотреть конференцию именно на YouTube. Прямая трансляция будет идти. И также задавать вопросы. Я буду контролировать две площадки, и YouTube, и Zoom, и собирать оттуда вопросы. Но, во всяком случае, такие планы у меня есть. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Если у вас какие-то вопросы по подключению, пожалуйста, пишите их в комментарии этого видео. Либо пишите мне в WhatsApp. Ссылку на свой WhatsApp я размещу под видео и в его описании. Благодарю. Оставайтесь здоровыми.